Вот, тогда давайте потихоньку и начинать вот ну пока ждем так все отлично вот я вижу добрый день добрый день все отлично отлично все отлично тогда пока мы ждем опоздавших давайте как бы потому что надо понимать что люди может быть ориентировались на вконтакте я давал анонс сейчас нужно как-то я сейчас напишу там комментарий вот прошу прощения за Ну, надеюсь, люди сейчас перейдут. Пока ждем людей. Все, написал. Но я на самом деле буду смотреть, следить за... Я даже не понимаю, но началась, не началась. Нет, не началась. Ладно, давайте потихоньку начинать. Тема сегодняшней передачи достаточно такая же утрепечащая. Это горнолыжные мелочи. Горнолыжные мелочи для меня это всякие вот аксессуары, всякая фигня, вот всякие то, чем сейчас забиты наши горнолыжные магазины. Вот, полно, полным, полно всякого выбора, кучу всяких блогеров, которые рассказывают, э -э вот что то, сё, пятое, десятое, надо обязательно покупать. Я сам просто вязну в этой во всей информации, у меня иногда просто уже пучит голову. И я думаю, блин, вот ладно, я хотя бы понимаю, о чем речь. И у меня уже сложившись это то приоритеты, но настраиваюсь. Так встаю на место начинающих или там людей, которые не так много, как бы пробуют всего и не так давно катаются. Думаю, блин, ну крыша, можно реально поплыть. Вот, поэтому я решил сегодня вот. Поговорить о всяких мелочах, потому что ну, много мне на самом деле вопросов прилетает. И очень много меня спрашивают, а вот как то, а вот как это, а вот как он то. Вот, и вот решил я вот об этом поговорить. Но пока мы ждем людей... Я, на самом деле, хочу, знаете, о чем поговорить. Хочу поговорить совершенно другом. Мне пришла такая интереснейшая новость третьего дня. Я думаю, что все ее заметили. Вот Это новость о том, что... Черт, погодите, тогда уж раз уж такая пошла пьянка. Чуть-чуть немножко поднастроим камеру. Вот, чтобы я был хотя бы в центре. Да? Я думаю, что все ее видели. Новость о том, что в Кировске продается горнолыжный курорт. Ну и прочее там всякая инфраструктура вокруг горноложного курорта, да? наверняка вы ее видели ну если не видели, то сейчас увидели, вот, продается конкретно курорт Кукис Фумчор. пока ждем людей Расскажи свое мнение по данному вопросу честно говоря, новость долгожданная для меня, те, кто смотрели рассказы мои про Кировс, все наверняка должны помнить о том, что, как я отношусь к конкретно к Кукис Фумчору то, что я считаю, что это как бы классный курорт все с ним хорошо, но он, вот я реально, я уже там первый раз в Кировск больше десяти лет назад приехал, вот я все жду, когда же он все-таки что-то с ним случится, потому что в таком варианте, в котором он был, с ним вот произойти ничего не могло, да, и вот наконец-то вот он продается, но на самом деле я хотел поговорить о другом, вот, о том, а почему он продается, а почему он пришел в такой упадок, вот и вообще, ну, бол болеет ли только он этой проблемой и вообще, Чрева, ну, характерно, наверное, только для него. Так вот, на самом деле, нет, она характерна не только для этого курорта. Курорт, на самом деле, загнивался с самого начала, потому что на нем процветало совдепускное отношение к делу. Вот, ну, никакого отношения к текущей теме не имеет, но просто хочу поговорить об этом, да, потому что новость хороша тогда, когда она нова, а это как раз новость нова. Вот, на мой взгляд, Кукис Вунчер был просто наглухо проеден с авдеповскими отношениями дел. Что конкретно имеется в виду? Вот в Советском Союзе мы... Ну, я просто родился там, застал его в здравом возрасте еще, поэтому я хорошо знаю, как он устроен. В Советском Союзе не было никакой частной собственности, все было какое-то некое государственное, да? Вот, и люди, которые куда-то пытались устроиться на работу там и строить какую-то свою карьеру, они стремились устроиться куда-то, типа в магазин, например, там мясной или какой-нибудь еще, или в какой-нибудь там, я не знаю, даже комиссионный, посмотрите, да, там «Берегись автомобиля», фильм там очень характерно, а, герой Миронова, который играет, Миронов, он директор магазина комиссионного, да, для чего? Для того, чтобы а, использовать то, в то, чем... Ты занимаешься и то, к чему ты имеешь доступ, что охраняешь, что имеешь, да, в своих целях, целях личного даже не обогащения, да, а личного какого-то продвижения, развития там процветания, да, то есть вот, вот тут ты нужному человеку там, магнитолку сделал там, тут ты там еще что-то, тут там еще что-то, вот Кукис Фунчур это было вот во всей красе, то есть несмотря на то, что вот, он был частный, а на самом деле частное наличие хозяина оно никак не меняет вот это савдебское отношение, потому что у савдебских там предприятий тоже был собственник, это было там, грубо говоря, государство, да, разницы никакой нет. Вот, когда я пришел в Куке с Вумчур, я понимал, что я попал, попал в Советский Союз, да, потому что там вроде как бы всегда были какие-то управляющие, но они занимались вот не тем, чтобы развивать вот это предприятие, на котором они работают, они занимались тем, чтобы продвинять самих себя в некой там горнолыжной тусовке, да, вот, для получения самих себе каких-то выгод. Ну, в итоге это заканчивается тем, что заканчивается вот, тем, что вот, вот, да, курорт продается, потому что, видимо, собственник не получил ничего. То есть конкретно, ну, вот конкретно на Кугисовом Чуре, я помню, что там эти управленцы этого курорта, они всегда пытались подружиться с какими-то там дистрибьюторами, какими-то представителями брендов каких-то там, организаций, каких-то соревнований, да, там, с какими-то гидиками местными, да, вместо того, чтобы, да, или опять же-таки не создавать какую-то такую экологию бизнес-экологию на курорте, которая бы манила к себе людей с деньгами и клиентов, да, а наоборот, то есть, вот, а я буду сам гидствовать немножко, да, вот буду немножко сам грубо возить, всех разгоню, да, всем вставлю палки в колеса, ну потому что себе вот свои три рубли хочу заработать. Да? то Только я сам помню, как администрация этого курорта там бегала по склону, вылавливала там приезжих приезжие группы и говорила, нельзя кататься без гида, что вы вообще, как вы там, куда, что, как. Вот, ну, в итоге все это формировало вот эту, такую вот неприветливую бизнес-среду, в которую, естественно, никто ехать не хотел. То есть я могу сказать, что я лично сам не провел ни одной группы, ни одной школы, ну, кесмучер, вообще, в принципе, с, как бы с людьми ездил туда по-моему, два раза за всю историю, потому что, ну, реально, это не всегда, за, всегда сопровождалось какими-то вот этими контактами, какими-то вот предъявами со стороны администрации этого курорта. Ну, в итоге, я думаю, что я такой не один, и обстановка там абсолютно была всегда не позитивная. То есть она была позитивная для каких-то своих людей. Там Вот есть свои люди, а есть там... Пришли люди чужие. Пришли там никогда были не рады и всегда туда гоняли. Вот, ну и как бы вот в итоге, что мы видим? Мы видим то, что, вот, то, что как бы курорт нагнулся, загнулся и закрылся. Вот, ну и как бы и царствие ему небесное, как говорится. Ну давайте потихоньку переходить... Теме трансляции. Представьте, честно, у меня немного на самом деле есть о чем рассказать. Я сегодня хотел рассказать вот именно о мелочах, как и ну и как бы когда я думал, как проводить этот стрим, эту передачу, я все-таки ничего не нашел. Мне как бы рассказывать о тех вещах, которыми лично я пользуюсь. Да? Вот, сказать, вот, там, я пользуюсь вот этим. Там, вот. Потому что на самом деле сложно говорить о том, чем ты не пользуешься. Ну, хотя есть вещи, которыми я не пользуюсь, абсолютно. То есть я их попробовал, но пользуюсь не стал. Попробую. О них тоже говорить. Но у меня к вам сегодня такое большое обращение. Вот у нас есть чат на YouTube, у нас есть там ВКонтакте, комментарии, есть канал на, на в Телеграме. Вот. я вас всех призываю писать туда, не стесняясь, прям можно со ссылками. То есть если у вас есть какая-нибудь приблуда, которую вы, например, хотели купить, или подумывали, чтобы купить, или вот у вас были мысли какие-то, вам кто-то порекомендовал, или там вы размышляете, или может кому-то думаете подарить или не подарить, не стесняйтесь, фигачьте, прям со ссылками желательно, чтобы мне не искать в гугле, и не тратить на это время, и прям вот открыть ссылку и сказать, что я об этом думаю, вот, потому что я уверен, что вопросов до хрена, вот. Ну, на текущий момент уже есть пару, коммент... пару вопросов, давайте я с них и начну, вот прям с вопросов, с чата, с комментариев, в Телеграме. Опять же, напомню, что в Телеграме очень легко оставлять комментарии и попасть туда тоже очень легко. На самом деле есть сайт вот сайт, мой сайт, на который ссылки есть отовсюду. Вот здесь вот есть вот ссылка на на морде. Вот Телеграм. Вот тычете ее, ну и дальше все, переходите. И там будут комментарии. Вот открываете и все по кайфу, все классно. Вот, ну давайте, вот первый комментарий. Что взять с собой на курорта? Что однозначно не стоит брать с собой? но ну, это огромный вопрос. Давайте я его отложу, потому что... В принципе, это можно посвящать свою передачу, тем более, что вот сейчас, открывая, отвечая на другие более конкретные вопросы, я буду об этом говорить. Сколько комплектов одежды брать с собой, тоже отвечу позже, потому что в следующем вопросе более детальным, есть более конкретный вопрос. Давайте дальше. Да? У меня такой вопрос. Хотелось бы узнать, какие вещи используете вы сами, а именно, ну то, о чем я искал, я так и хочу провести передачу. Куртка на мембране или нет? Давайте более общее. какие курские одежды, вообще насколько это имеет что имеет значение, что не имеет значения? Значит, скажу сразу, что. Вот эта технология слоев, она процентов имеет значение, 100%. Значит, 100% никогда не надо покупать ватник, никогда не надо покупать теплые вещи, любые, какого бы слоя они не были, никогда не стремитесь к тому, чтобы они были толстые, теплые какие-то. Лучше купить больше слоев, но холодных. Вот. Потому что, как я уже говорил миллион раз, Пододеть еще один лишний слой вообще не проблема. Убрать утеплителя или что-то убрать невозможно. Вот. Это действительно важно. То есть, какие слои вообще могут быть. И это абсолютно реально. То есть, термобелье. Потом какая-то флиска Вот вплоть до даже вот такая может быть. Потом есть такие небольшие, именно не уличные пуховики. Да, ну, опять же, считаю, что он... Крайне непрактичен, потому что в нем нельзя просто ходить. Но, тем не менее, ну, у меня такой есть. Я им очень доволен. Это такой такая пух, пуховка, которая одевается под мембранную куртку. То есть, не для внешнего использования, а именно под одежный. Офигенская тема. Да, с, притом, она не пуховка, а именно с таким полусинтетическим... Наполнителем, такая, типа жиденький пуховичок, такой тоненький, который ничего не весит, очень компактный. И, соответственно, верхние куртки. Они могут быть с небольшим количеством утеплителем, либо вовсе без утеплителя. Вот я знаю, что у нас россияне это вообще не любят. Куртки без утеплителя вообще не пользуются спросом, потому что каждый начинающий почему-то ему кажется, что раз он катается на горных лыжах по снегу, то это зима, это значит холодно, это значит все, надо закутаться. Полностью вообще в смертину И пойти хоть кататься ну в итоге все В итоге все потные, вонючие и мокрые Вот, это смысла никакого нет Но вообще лучше просто пододеньте лишнюю одежду И катать При этом, значит, скажу сразу Что не нужно стремиться к какой-то там супер дорогой одежде Я, У меня была куртка Именно для тестов куплена хорошая куртка С хорошей, очень высоко Какой-то показательной продуктивной мембраной я скажу честно, я разницы не заметил, не заметил, вот вообще никак, то есть вот от мембраны, на мой взгляд, не зависит ни хрена вообще, ну, естественно, это она должна быть, ну, дышащая, мембранная, то есть это не должно быть совсем там ватник, да, совсем какой-то дерьмовый, да, там, городской Городская куртка? Нет, в городской куртке кататься не надо. Должна быть мембрана. Но будет она 10 тысяч или там 30 тысяч, или 5 тысяч. Да разницы ну я лично не заметил. вот На мой взгляд, в любой одежде вам должно быть в горнолыжной на подъемнике немножко так зябенько, прохладненько. да На спуске должно быть жарко. Потому что иначе будет, либо если будет тепло на подъемнике, вам будет пипец как жарко в катании. Вот, если вам в катании нормально, то есть не жарко, а прохладно, вы задубейте на подъемнике, если он длинный. Вот и все. Вот, но а, в любом случае вот лишний, лишний вообще не нужен никак лишний утеплитель ни в каком формате вообще. То есть вот если брать меня, туда у меня есть куртка, как бы теплая достаточно, но и то это самая, наверное, холодная куртка с утеплителем, она очень недорогая была. Вот, куплена в триале на какой-то распродаже. Вот, я ее катаю, просто на термобелье одеваю, да. Вот, опять-таки, вот синяя куртка, в которой я часто видео с небольшим количеством утеплителем, я одеваю ее прямо на термобелье. Вот. С собой в рюкзак кладу фриску, все. В принципе, все. То же самое касается нижней части. То есть, вот, если брать мои, например, штаны, то сейчас в последнее время я катаюсь в штанах, которые вообще без утеплителя. Это просто... Просто мембранные штаны, тоже мембранные, потому что ноги тоже люто потеют. Это просто мембранные штаны, под которые я одеваю термобелье. Все, если холодно, одеваю двойное термобелье и не парюсь. Ну, и мне хорошо, да? То есть, э, по, по, то есть, почему нельзя покупать малое количество теплой одежды? Потому что вы никогда не знаете, в каких погодных условиях вы будете кататься, но ориентироваться всегда нужно на жару, потому что ну, снять проще, чем... Uh, ну, то есть пододеть под, под, под на холод, да, что-то еще один слой проще, чем uh, вынуть утеплитель из куртки. Вот и все. Вот. По термобелью лично у меня все термобелье синтетика, никакой не ни шерсти, никаких там у меня нету никаких мериносов, никакой нитки, которая там с вонью борется, я вообще не понимаю этого прикола, потому что любое термобелье воняет, если вы потеете, оно воняет, вот просто после каждой тренировки его надо либо проветривать, ну сушить, либо стирать, то есть если мы отдели термобелье, на гору в нем подходили целый день от вас будет вонять как от трупа это по сто процентов вообще вот, то есть откатались, тут же пришли домой, сняли, можете не стирать. если Каждый день тоже стирать не надо, но обязательно его высушивайте полностью. Нормально на хорошо помещить. То есть не комочком кинули там куда-то в угол комнаты и там с глаз далось сердце вон. А нормально расправить его надо и повесить на сушилку. А еще лучше, если зимой, вообще повесить на балкон только комнаты, где вы живете, или квартиры, или за окно повесить. И все, у вас ничего не будет вонять. Вот, то же самое сделайте с термобелиными штанами. Вот, то же самое сделайте с носками. Вот, по носкам отдельный вопрос. Сейчас дойдем, там будет много вопросов про стельки с подогревом. Я заодно расскажу про носки. Вот, вот мои, мое отношение к одежде вот такое. Да? Все, как бы больше слоев, больше и каждый слой максимально тонкий. Все. Таскать это с собой в рюкзаке нахрен вообще не надо. То есть вот я как, как бы слушаю тоже иногда этих фрирайдеров наших, Который там, там 8 масок, 8 касок. Вообще-то бред, не надо это делать. Смотрите, то есть вот лучше мозг, мозг, включить мозг. То есть, ну понятно, что если мозгов нет, то надо дорабатывать ногами. Да? То есть вы грузите в рюкзак и носите все это на себе. Да? Но человеку вот Бог дал мозг. Вот, и приложение в телефоне. Вот, поэтому как бы открываете приложение в телефоне нормальных, несколько, посмотрите прогноз погоды. Но если вы видите, что, например, там вам ожидается... В каталке минус 15, то не надо там, брать одежду там, на плюс 5. Да, Опять-таки, вы видите, что стабильные там, 0. Ну, как бы вот, приехали на Фриэльбрусе. Это нормальная ситуация, когда вот, там, минус 5 у вас в январе, там, в феврале минус 5. Не надо брать ватник на минус 20. Ну, не надо. Даже если вы подниметесь там, на эти горбаши на мир, и там будет ветер сильный дуть. Вот, это не значит, что надо прям тут же надеть на себя 8 флисок, 3 пуховика. Нет, это надо просто перестать сушить лицо, как говорят в хоккее. Вот, щелкать хлебалом на выходе из подъемника. Вышли быстро, поехали вниз, и уже на станции Мир, на которой вы долетите достаточно быстро, вам уже будет жарко. Все, не надо кутать себя. То есть, если вы мерзнете, то да прибавьте вы газы, и все как бы ваше тело оно само себя, себя прогреет. Вот варежки перчатки. Вот тоже любимый вопрос. Ответ на него простой, девчек. То есть варежки перчатки, варежки перчатки должны быть обязательно дышащие. То есть они должны быть хорошие. То есть ну, не старайтесь кататься совсем в говне. Значит, почему? Потому что очень воняют руки, руки. На самом деле у людей очень потеют сильно, как бы вы не старались очень потеют. Более того, пот на руках он очень вонючий как бы, когда закисает в перчатках, вот, и проблема перчаток в том, что они вообще не, просух... не просыхают, не прометриваются никак, то есть, если куртку, вот почему, опять-таки, куртка без утеплителя хороша, то есть, если вы даже вот пропотели хорошо, вы там сели в кабину, вы расстегнулись, ее распахнули, у вас там а пахну, ну я не знаю, ветерком вас продуло и все, и вы, и вы сухой и все у вас хорошо, то варежки ну никак, ну никак, туда никак не продут, ничего там не высохнет никогда, и вот за день туда скапливается такое количество дофота, что они начинают, ну и даже вечером они нифига ни, никак не проветриваются и даже если их высушить на батарее они высыхают, ну вот так же как если, как я сказал, термобелье вот в комочек вот так с камкать еще в ботинок, я не знаю, запихать. Ну все, потом достанете и вас вырвет от запаха. Вот так же вот реально воняют в руки в варежках дерьмовых. Поэтому варежки должны быть хорошие. Если брать перчатки или варежки, то лично мне нравятся варежки. Но с ними есть одна проблема. Их перестали делать хорошими. Либо они стоят каких-то дебильных денег. Непонятных. Я видел в спортмарафоне какие-то блэкдаймондские варежки. Но они стоили... 30 тысяч рублей, вот, я не готов за 30 тысяч рублей, <с> я пошел купил за сколько, я не помню, по-моему, что-то за 3-400 в декатлоне, черные кожаные перчатки, и они отличные, просто шикардос. Вот, у меня были варежки, перчатки Бартон, это были самые дорогие, потому что я в них откатался один день, от рук воняло так, что я в кафе не мог снять варежки, ну и перчатки не мог снять, что было неприлично, я их выбросил сразу, просто в парашу, вот. То есть перчатки есть смысл покупать хорошие, дорогие, вот, ну они должны быть дышащие, вот. Все остальное в одежде, ну, на мой взгляд, надо просто брать максимально синтетическую, потому что, во-первых, это дешевле, во-вторых, это, ну, быстро сохнет, да? то есть в горнолозной одежде главное, чтобы было много слоев, пусть они будут каждый по себе достаточно холодные, но их будет много, и главное, чтобы эта все фигня, она не впитывала в себя глубоко, вот эту вашу влажность и под, чтобы это все быстро сохло, и тогда все будет как бы по кайфу. То есть, то же, то же самое, что я писал и говорил про выбор защиты. То есть, нужно выбирать защиту такую, которая впитывает минимальную в себя влажность. То есть, вот, честно сказать, я ну, вот в хоккей, играю в хоккей, вот ощутил по полной программе. Да? То есть, дешевая форма, она вся из какого-то там говнохлопка, да, ты потренировался, она впитала себя пот, и ты ее не можешь реально просушить, в итоге от тебя воняет как от трупа, вот. У, у судья глаза на вбрасывание слезятся, когда ты к нему подъезжаешь, вот. А хорошая, дорогая форма, она как раз сейчас просто, просто синтетическая, мне нет ничего с она просто пластик, который вообще никак не намокает, не впитывает ничего, и синтетика, которую ты пришел, просто повесил на открытом пространстве, внизу нее все высохло, и ничего не воняет, и, и все хорошо. И все это высыхает при этом быстро, то есть может тренироваться каждый день, каждый день у тебя сухая. Вот. Поэтому вот как бы в шерсти или в прочем, вот к вопросу, который написан здесь, я смысла особо не вижу. Давайте давайте про носки. И в догонку с обогревом и прочими утеплителями ботинок. Вот. стенки с обогревом вообще никакого смысла в них не вижу, никогда не видел. На мой взгляд это полное дерьмо. Вот. Потому что, ну во-первых, первое, да, то, есть, то же самое, если вы ну, знаете, что вы будете кататься там, в минус 30 и ниже. Это не случается ну, внезапно. Но такие вещи не происходят, случайно такое, ничто не предвещало, такой херак, и минус 36, и я еду кататься на лыжах, да не надо мне петь песни, такого не происходит, вот у меня такое было один раз в Финляндии, я после этого в Финляндию просто не ездил в это время года, потому что мне очень не понравилось, я бы сказал, Рома, ты вот либо с сада-маза, либо как бы надо что-то делать, все, я перестал, но опять-таки там у меня были обстоятельства, у меня была школа, которую не я назначал и так далее, вот. ну я наелся за один раз по полной, вот, по горло вот. Если вы, например, катаетесь, ну, к примеру, я не знаю, вот вы катаетесь в Кировске, где бывает там тридцатка да? Ну, значит, вы готовьтесь к этой тридцатке Но готовьтесь, я имею в виду, смотрите, ведь тепло в ботинках можно получать не только в с подогревом, Можно получать одеванием нескольких носков то же самое, вот как с одеждой в ботинках, то же самое, ничего нового нет, там можно одеть спокойно, запросто двое-трое носков. Вот лично мой опыт там, вот я езжу в я, то есть я раньше не ездил в Ширигеш, и я в принципе не, не готовил, у меня жизнь к этому, ну как бы начали ездить, да ничего страшного нет, ну приехали, минус 25, ну одели, я одел просто двое носков и все. Вот. Носки лично у меня Я к этому тоже пришел издавна Хотя у меня не было много носков Но было достаточно, чтобы Делать выбор свой да? вот. Я носки выбираю Опять же, тонкие вот. Опять же, тонкие носки В принципе Связано это с массой вещей То есть я, Первое, я не люблю кататься Там, где холодно Это раз, Во-вторых, я все-таки как-то двигаюсь в катании вот. Я не очень люблю там Стоять там сидеть, вот. Хотя у меня с ногами не скажу, что все хорошо, у меня ноги тоже мерзнут. Но опять-таки подогнанные ботинки. То есть, конечно, если у вас ботинок уже чем нога там на сантиметр, то вы что не делаете, какой обогрев не включаете, вам будет холодно, потому что у вас кровообращение зажато и все плохо. Вот, если вы Неправильно задавливать ботинки, то есть катайтесь на задниках, задавливаете игру, то тоже будут ноги уставать и замерзать. Вот. Если катайтесь нормально, то тонких носков, в принципе, хватает. Опять-таки, еще раз говорю, нету никаких ограничений одеть двое носков. Трое носков можно одеть. Ну, не затягивайте на одну гребенку клипсы. Вот, опять-таки, то же самое. Я говорю, то есть, нежные ботинки, это не какая-то такая хрень, которую нужно затягивать так, чтобы глаза из орбиты вылезали, да, вот, это как бы ботинки, это как бы, они могут быть свободны, вы сами регулируете клипсами, вот я когда иногда, знаете, вот наблюдаю картины, когда один чувак надевает клипс, а второй ему ногой сверху по херачит я думаю, зачем? Чем вы занимаетесь, парни, вот чем? Что это? Кто это вас научил? Откуда вы взяли эту хрень вообще, кто вам это показал, идиоты, зачем вы это делаете, <laughs> то есть да, нога должна фиксироваться, но нога должна передавать э, вот это усилие на лыжу но не так, что у вас ногу там замуровало, забетонировало и, о -о -о, и глаза вылезли из орбит конечно, если так затягивать, то вы любую люб что не оденьте, вам всегда будет холодно. вот, ну, возьмите несколько носков, по носкам лично у меня да, у меня очень долгое время были носки лорпен я их вы... Мне их дала фирма Fisher как утешительный приз в конкурсе горнолыжных тестов. Был такой конкурс горнолыжных тестов. Мы с Сашей туда отправили свои видосы с тестами и нам дали утешительный приз. То есть нашлись тестеры в России лучше. Вот. а нам дали утешительный приз, нам дали две пары носков. Вот. но носки на самом деле были нормальные, в общем. И они очень долго служили. Вот, потом они порвались, вот, и я купил на распродаже как раз вот также там были очень дешево, две пары по цене одной в каком-то аутлете, такие очень простенькие носки Соломон, я в них покатался раза два, это показалось это полное говно. Вот, и я просто стал их одевать в повседневной жизни, там во всякие командировки на север и так далее. В общем, они как-то очень достаточно быстро кончились, даже и при таком использовании. Вот, потом я купил себе одни носки как-то по случаю, просто в Шамани, вот. И вторые носки я купил себе вот как-то уже, когда лорпены Пэна порвались, я купился в Австрии. То есть, по моем понимании, нормальные носки, более-менее нормальные, должны стоить где-то 30 50 евро пара. Вот, в принципе, все. Опять же, я не, я не, не склоняюсь каким-то мериносом каким-то шерстяным, каким-то извратам, какой-то компрессии. Нет, это просто должны быть просто обычные носки. Они не должны сбиваться, они не должны сползать, они не должны быть какие-то компрессионные, какие-то специальные, просто должны быть нормальные носки, которые вам в размер то есть которые вам не, не, не которые вам надо одевать с мылом да и не те которые у вас там болтаются как угодно то есть вот нормальные носки которые после стирки немножко подсаживаются да вы их одеваете так немножко так с направу потом они как бы нормально все у них происходит ну вот и все и катать то же самое на мой взгляд лучше всего синтетика я вот не склонен к шерсти но если опять-таки у вас там ноги мерзнут, ну купите себе шерсть вот. Но как бы я говорю, что мое мнение о том такое, что ноги мерзнут побольше потому, что вы зажимаете ногу Опять-таки, вот были у меня случаи, когда знакомы покупали какие-то компрессионные носки они Говорят, у меня ноги мерзнут А потом снимают ботинки в помещении, и говорят, у меня тоже тут ноги мерзнут Носки снимают, перестают ноги мерзнуть ну как бы да Вот Поэтому вот так вот То есть я, если брать по одежде Я вам скажу так Не стремитесь за дорогой Я в ней смысла не нашел Она должна быть удобна Но и главный нюанс по одежде Вот самый последний нюанс по одежде Покупать одежду не надо в обтяжку Да, потому что купленная в обтяжку одежда Она естественно не позволит вам ничего туда под нее поддеть Пододеть То есть банально даже там у меня были случаи, когда там человек просто не знал, куда бипер деть, потому что он купил себе, там одежду, он хотел казаться Рэмбо, вот, купил себе куртку Баптигон. В итоге, когда поехали кататься фрирайдить, он решил, что ему надо защиту спины и бипер, и все, и куртку уже не застегнулся. Это бред, полный покупатель, просто реально смело, спокойно, на пару размеров больше. Вот, опять-таки, почему, если посмотрите, современная, там, одежда, ну, прошаренная, там, где люди уже, как бы, коты нормальные, европейская, она вся такая оверсайз немножко, да, вот именно поэтому, для того, чтобы соблюдать, вот, как бы, правила слоев, все, потому что уже все производители просекли эту фишку делать слоеную одежду, Покупайте больше это, во-первых, это проще То есть, смотрите, ее можно покупать не меря, удаленно ну, купили побольше и все, ну и, и плевать, ну она немножко мешковатая да и все, какая разница вы, вам не в театр ходите вас никто не будет смотреть, я вам открою большой секрет, вот на горе, когда вы едете всем на вас плевать, никто на вас не смотрит как вы едете, как вы выглядите на каких лыжах, какие у вас ботинки какого-то все цвета, всем плевать в общем, все заняты своими делами, насрать нам вообще никто вас даже не заметит вот, и покупайте то, что вам удобно, то, что практично. Вот Мне лично, да, мне например, нравится идея покупать задешево, удаленно, через доставку, понимая, что можно взять на пару размеров больше и не облажаться. Да? То же самое касается варежек, перчаток, носков, все, что угодно. Вот, нежели там ходить мерить себе по, по, по, по талию да там по фигуру да и, и зачем в итоге мучиться потом потому что то не пододеть это не поддеть и и вообще пипец. Вот. то есть логика вот собственно простая да? вот давайте едем дальше имеет смысл у нас дорогой термух или достаточно средний из спорта ну по-моему то что сказал я не могу ничего сказать у меня обыкновенная термуха самая простая у меня их две я в них и в хоккей играю, и катаюсь, и насрать. И честно, я вам честно открою секрет, если у меня ее не будет, я не расстроюсь, вообще не расстроюсь. Есть, еще раз хочу вас отметить, что нет никакой обязаловки вообще, что вот там у вас должна в этом термуха такая-секая. Дай можете просто майку взять и поехать кататься в ней. Другой вопрос, когда эта майка, если она будет можно она намокнет и не высохнет, вы будете кататься в мокрой холодной майке, да? синтетика, она просто не, не, ну, не возьмет в себя этот пот, пропустит его дальше в следующий слайд, вот, если эта майка у вас синтетическая, катайтесь, не вообще нас наплевать, вместо термухи, самая может быть простая термуха, вообще любая, абсолютно, лишь бы не бумажная не ватная, все остальное годится вообще, самая простая. Вот, я помню, что первую свою термуху я купил в 2005 году, вот до сих пор не катаюсь, униловская. Вот, она растянулась уже вся там, ну, там уже в дырках Но ничего не парится, я не стесняюсь, мне все равно. Следующий вопрос, а Волунг это вообще работает как средство спасения в лавине или нет? А Волунг это, ну, давайте я скажу вообще намного шире вам отвечу на этот вопрос. Я, в принципе, не понимаю, откуда такой ажиотаж к ловинному снаряжению в России. Где кататься с авалунгом и, главное, где те люди, которым он, в принципе, нужен. Да? То есть... Авалунг нет, он не работает. Я не знаю, работает он или не работает. Здесь статистику собрать сложно. Да? Естественно, производитель будет, что человек, авалунг работает, Значит, я знаю, что работает в лавине. Точно, это голова мозга. Вот она работает. То есть, если вы понимаете, что лавина опасна, нахрен вы лезете, все, не лезьте, вот живее будете. То есть, я катал фрирайд и катаю много, достаточно много. Я не был в лавине ни разу. Чего и вам советую: это не значит, что я там отказываюсь или там что-то. Нет, я катался и в, там лавина опасности 4 из 5 в Европе. Мы катались Но я катаюсь всегда очень осознанно. Очень с пониманием, вот, очень внимательно относясь к знакам. То что значит относиться к знакам, вот я писал у себя на сайте, да, вот у нас. А, давайте покажу, вот есть такая, вот есть такие, вот история каталки, да, вот здесь вот во Франции здесь написан такой случай, вот как мы катались, собственно, вот как мы катались вот здесь. Ну, и вот, вот она лавина, которую мы спустили. То есть мы ее подрезали, мы ее спустили. Вот это как бы это знак. Да? Это знак. Как относиться к таким знакам? Вот относиться к ним однозначно. То есть первая, да, вот, четвертая степень лавины опасности. Не спускаться без подрезки. Подрезали. Не пошло аккуратно по одному, проехали. Да? То есть по, по безопасной линии с безопасной остановкой все. Подрезали, сошла, уехали и в кафе все закончили. То есть это знак, это вам гора говорит, ребят, все заканчивайте, ваше время все попокатались, молодцы, идите домой отдыхать, живее будете. Вот э, в России мне очень не нравится то, что на самом деле у нас отношение к лавинному какому-то инвентарю, оно по крайней мано как бы воспринимается даже больше как какой-то я не знаю там такой, знаете, как бы код бессмертия что ли, то есть вот я часто встречаю, например, при игрусе таких людей, которые купили там Pep Jet Force, так, и о, все, у меня лавинный рюкзак, я теперь могу кататься где угодно. Нет, нет. Лавинный рюкзак это не значит, что ты можешь кататься где угодно. Нет, это значит, что у тебя немножко больше шансов на выжить, так, да? Вот, но это не значит, что ты должен выйти и дергать судьбу за яйца, да, вот на каждом повороте. Что тебе похрен знаки, тебе похрен... На риски, вот похрен то, что тебе там вот умные люди там рекомендуют так далее, то есть вот, то, что тебе природа показывает. Нет, вот не ни о ничего не дает. Вот на мой взгляд вот голова. Если брать дальше, то конечно это активный лавинный рюкзак с подушкой, безусловно он по статистике показывает лучшие результаты. Вот, но лучше всех, конечно, показывают результаты это катание в проверенной слаженной команде, которая знает, что делать и умеет себя вести, тренирует, спас работы. То есть, тренируйте, если катаетесь реально в опасных средах, любите да, это дело, то соберитесь с одной и той же командой, не меняйте ее состав, проходите слаживание, да, то есть, тренируйтесь вместе, тренируйтесь поиску, тренируйтесь откапывать и так далее. То есть, вот это даст больше как бы, шансов, существенно, чем и валунг, которым еще, в общем-то, надо уметь пользоваться и вовремя им, ну, его применить правильно. Давайте переходить плавно в Ютубе. Вот, на Ютубе. На телек есть удобный клиент для Ютуба, а для ВК нет. Да, как бы я не спорю, я просто почему хочу перейти на, sorry, а, а, с YouTube, потому что в текущей ситуации не факт, что YouTube там завтра не закроют, он не прекратит свое существование. Да? Вот, и. Вполне не факт, что, что вообще будет. А поэтому я потихоньку хочу перейти на какие-то российские платформы, тем более, что они есть. вот И как бы нам говорят: Вау, это круто! Но рутуб, я вообще не осилил, то есть эта фигня не заводится вообще никак. Просто и там обработка видео происходит и неделями. В ВК вроде как бы и дзен, вроде подавали признаки жизни, но как вот показывает практика этих моих трансляций, это там работать через раз. все. Вот. Так Горные носки, высокие до колена, плотные с усилиной частью, подвеском ботинка. Уже все про носки сказал, вообще абсолютно честно плевать. Можно кататься в обычных белевых офисных носках, шикардос вообще будет кататься. Так же, как можно кататься просто в любой синтетической майке, можно кататься вот в такой флиске, лишь бы она была синтетическая, да. Вообще плевать. Вот лишь бы было вам удобно и все. То есть нету никаких... То есть вот я еще раз говорю, смотрите, если вы катаетесь там неделю или две в году, да нахрен вообще минимально покупайте себе одежду. Если у вас, для вас это не не, не ключевой момент, да плевать вообще, какая там эта одежда. То есть... Насрать. Есть, вообще, если вы катаетесь, понятно, что там да, где-то месяц или два, или еще где-то работаете, то тут, конечно, да, имеет смысл. да Вы проводите на горе там, достаточно много времени, у вас нет выбора. То есть давайте разделять и властвовать. То есть вот точно понимать. Опять-таки, вот вернемся к стелькам с подогревом. И как, каким-то кожуком там на ботинке подогревом. Давайте что, вот Я считаю, что людям, которые катаются для себя, для любителей, им это все не надо вообще. да Потому что любой здравомысленный человек может выйти, на гору, даже если он приехал покататься в отпуск, выйти охренеть от мороза, сказать, не, ребята, я себе не враг, я понимаю, что я там приехал покататься, но вот ошибся я там с временем года, не готов, да, развернуться, уйти. Да, есть же люди, например, работающие в горах, то есть люди, которые ну не могут развернуться и уйти, да, и например, там инструкторы или там служба, там, спасатели, там, служба, обслуживающий курорт, ну, не могут они развернуться в ути, потому что всегда есть какие-то люди, которые вот маньяки, да, которые приехали как на работу, мы приехали кататься, мы будем кататься, да, похрен, мы отморозим ноги, у нас вывалится глаза, но мы будем кататься, вот, ну, как бы, да, вот, Таким людям, им деваться некуда, им надо выходить на гору, и вот тут, конечно, помогают и стельки, и какие-то накладки там на ботинки, но те люди, которые работают, они знают об этих всех вещах, да? то есть это для них не нонсенс, и они сами могут решить, надо им это или не надо, насколько им это надо любителям я считаю ну надо просто включать голову и говорить не ребята вот ну я лично вот, я, я не понимаю как можно любителям поехать там 36 минус 35 кататься я не знаю зачем это ну зачем то есть даже спортсмены отменяют тренировки потому что это ну это пипец это издевательство да то есть зачем лучше пойти просто я не знаю заниматься растяжкой восстановлением там позаниматься какой-то ловкостью там координацией Поработать на координацию и так далее. Чем вот это вот прийти, просто отморозиться, заболеть, сдохнуть и, и, и прощать спорт. Все. Из рати одной тренировки. Вот и все. Да. Бутфитинг ботинка до идеальной посадки. Ботинка на ногу без зажимов-пережимов. Это полная хрень. Это фантазии... Значит, этих самых диванных райдеров Это не бывает Это мудаки Извините за слово Это придумывают Невозможно Вот это, как, как это называется знаете В облипочку Посадить ботинки на ноги В, облип... в какую облипочку? В какую? Вы что нога человека За день меняет в об... теряет или прибавляет в объеме Достаточно существенный объем Достаточно серьезный То есть вы с утра встаете У вас нога маленькая Она уже к обеду уже прибавила там Пипец как прибавило, да, там вы с вечера, извините, там злоупотребляли какими-то напитками, у вас ноги отекли, под какую подлипочку, под что облеплять, это нереально, ну не работает так, нет, бутфитинг так не сделать никогда, потому что нога меняется, и другой вопрос, да, то есть ботинки служат не один год. Ну, не один год. Вы сколько раз в год будете делать бутфитинг? Или что? Перед каждым сезоном вы будете себе подгонять, там делать это... Но это маркетинг. Это маркетинг и фантазии диванных райдеров, которые мечтают, типа, о, я такой крутой, я вовлю. Нет, не бывает. Нет. И валенки все эти, они же для того делаются, чтобы как раз вот нивелировать вот это изменение стопы в момент катания. Не будет ничего. Просто надо сделать... Что такое бутфитинг? Это мы делаем просто пластик грубо под... Размер ноги и форму ноги. И под объем ноги. А дальше за счет валенка вот, и за счет клипсов нивелируем этот объем. Но все знают, все кто катаются, знают, что ты с утра выходишь, ты застягиваешь ботинок на одну клипсу. Потом ты уже под, ты его подтягиваешь. Куда облипочка делась? Куда все делалось? Да я вам скажу, куда все делалось. Вы покатались, у вас начался кровообмен, кроводвижение. да, У вас жидкость из ног ушла. Плюс Выпотелся, выпотились ноги, объем сжался ноги, да, вы подтянули клипсы. Под что бутфитить? Про то же самое, про что я говорю, что, конечно, всегда лучше бутфитить на горе. И формовать ботинки на горе так, чтобы вы покатались или там стенки делать, тоже лучше на горе. Защита на тело и суставы, защита на тело и суставы, я ничего не могу сказать, я катаюсь без защиты вообще, я ничего не защищаю, ни суставы, ни защиту, я катаюсь в рюкзаке, вот в рюкзаке у меня есть защита спины, но рюкзачная, ну все, я вот как бы так катаюсь. По поводу коленей, это, это все проблема очень проста. Не надо заниматься ангуляцией в технике. Вот уберитесь из, из техники ангуляцию. У вас не будут болеть ни колени, ни ничего не будет болеть. Никаких травм не будет. Вот я знаю людей с жутко убитыми коленями но когда смотришь как они катаются сразу понятно почему и почему так должно было быть случиться вот катайтесь без инкуляции будет я не я не пользуюсь я не могу ничего сказать так балаклава рибав а, смотрите пользуюсь трубой Ну я не скажу что это балаклава или я не скажу что это балаклаву не люблю вообще а, по причине следующего, по причине того, что он выхлопом изо рта она вот здесь вся обмерзает и вот эти сопли постоянно текут, она замерзает, начинает к морде прилипать, еще не дай бог там не брился несколько дней, это все начали лечить, да, это пипец. Вот. Плюс балаклава мне еще не нравится тем, что она сама в шлеме. Ну, шлемы достаточно теплые в последнее время делаются. И голова потеет, балаклава впитывает весь. Вот и мокрый башке. Башка мерзнет. Вот. Все это фигня полная. Вот Баф. У меня было несколько бафов. Они куда-то просрались у меня. Вот, Но я считаю, что труба, это дело очень полезное. Ну, баф. Баф я имею ввиду. Хотя, вот я сам катаюсь в тонких... Трубах толстые бафы мне не нравятся. Вот, они, ну, вообще, все толстое, очень теплое, мне не нравится, потому что в них очень жарко становится сразу. Его под шлем одеть нереально, то есть он мешает одеть шлем, потому что он толстый, приходит шлем перенастраивать. Вот. Тонкая труба, она ничего не не заставляет не не перенастраивать, то есть его отел как хочешь. Хочешь, закрыл себе затылок, то есть она помогает очень хорошо. Плюс трубы и бафа в том, что можно его вот так сзади поднатянуть под, под шлем и закрывает затылок очень хорошо. Вот это я люблю, потому что я люблю подрастегиваться здесь, как бы. Вот, а затылок мне туда задувает. Плюс у меня шлема обычно такие как бы с открытым затылком и туда поддувает ветром частенько. Вот труба очень хорошо. Прям вот с рекомендую. У меня их дофига. Они в каждом кармане, в каждой куртке, везде. А, кстати, вот еще давайте вот про это тоже расскажу. Вот есть такие хрени. Это грелки. Это грелки. Я честно, я не знаю, откуда они у меня берутся. Они у меня постоянно, мне кто-то их дарит где-то. Ни разу я не пользовался в жизни. Ни разу. Единственный момент, когда я воспользуюсь этим грелками, это когда у меня ребенок хоккеист играл в команде, у которой был открытый каток на улице, и там было зимой иногда холодно, вот ему как бы вставляли в коньки, так никогда, поэтому вот, вот. но балаклава хорошо, прям рекомендую балаклаву, но мне нравится тонкая, и она еще хороша тем, что она очень много у нее, назнач... ну возможно, то есть ее можно закрыть и полностью вот так, Дети очки сверху, если, например, протополису поехал кататься и лицо закрыть хочется. Вот, можно закрыть затылок. Ну, то есть можно всячески. Она очень хорошо работает. Вот прям рекомендую. Вот это та мелочь, которая нужна. Очки со сменными линзами, подвергнутыми способной погоду, Ничего не скажу. У меня было много разных очков. Много разных очков. Прям много разных очков. Но я считаю, что все это говно которая не работает вообще, то есть я не знаю, либо этих линз должно быть какое-то бесконечно большое количество, ну либо, ну погода меняется быстрее, чем успеваешь подстроиться под эти линзы, но в общем в итоге я пришел к тому, что очки просто должны быть, они должны быть недорогие, так чтобы их было не жалко, потому что я лично для себя, я не готов о них думать. То есть я живу, что я приехал, я снял шлем вместе с очками, я его кинул, мне плевать, что с ними. То есть они упали вместе с очками, мне плевать. Вот у меня много очков с разными стеклами. Вот я могу сказать, что в моей практике всегда стекло не попадает в погоду, всегда. Ну, я опять-таки, вот я вообще не представляю, как оно может попадать, потому что ты вот поднялся на гору, там солнце, ты одел на солнце, ты сделал два поворота, завернул за угол, ты попал в тень уже совершенно другое, другой вид, ты доехал до низа, там совершенно уже другое все. Под что одевать эту линзу, как ее менять, Я, честно, я не знаю. Вот. То же самое, как для меня лично сомнительно, там вообще, в принципе, вторая маска даже во фрирайде. Я не понимаю, я не могу сказать, что я считаю, что это какое-то критическое вот значение имеет, в принципе, маска. Но она должна быть, и все, как бы... Она должна защищать по большей части глаза вот от снега, от всяких вот там предметов, которые летят. А так, в принципе, это видно всегда и так нормально. Вот. Но опять-таки, тут надо тоже понимать, например, я не катаюсь там в жуткий туман, когда ничего не видно. Потому что ну, нету такой маски, которая, в которую видно и настолько, что можно было кататься по кайфу. Вот. Ну, просто у меня не бывает. Вот, вот такие дела к тому, что любой здравомыслящий человек. Смотрю, пишет и лагает да, стрим, но у плюнуть, меня вот, например, селить, параллельно крутит, там и не лагает, сорян. И вот, и едем и дальше, и так, и я что-то, а вот, и так, и и вот. И катал практически каждую неделю на разных уральских ГЛС достал два ясных солнечных дня, откатался, отказался от, отказался от затемной ноди, катаясь только с прозрачной. Ну, в принципе, то, что я сейчас и сказал, то есть рано или поздно приходишь к тому, что, в общем, нахрен да можно просто просто очки любые и все лишь бы было видно здесь и сейчас то есть, в принципе я пришел к тому что у меня вот тело ракета с э, старые еще маски еще там с 15 -го года со, с, с этими с магнитными но но у меня как обычно проблема другая то есть я либо забываю взять это сменное стекло либо куда-то профукиваю уже по пути то есть катаюсь я всегда но те кто со мной катаются они вот подтвердят это что как-то обычно меня не на что менять обычно и чаще я в принципе просто катаюсь с поднятой маской потому... потому что если не летит ничего в лицо то фидли нафиг она нужна вообще вот если летит или там куда-то в какой-то лес буряешься, ну там в принципе все равно вот. В Альпах нужна затемненная линза для очков при ярком погоде, 90 высота 2700 метров. Ну, ну, вообще вопрос, в принципе, на любителя. Но вот я могу только сказать за свой опыт, что я ни разу не одевал маску, которую вот я подел, и сказал, ну просто пипец, как все охрененно видно. И прям вообще она универсальная. Прям вообще стала зашибись. То есть ты все равно тут видишь, тут не видишь. Да, они все как-то работают. Они меняют свет, они меняют вот, тени. Но сказать, что есть какие-то, в которых реально вот прям катаешься и все видишь. Да ни хрена. То есть всегда в какой-то маске где-то видишь, в какой-то где-то не видишь. Чуть-чуть проехал за угол, заехал за елочку. Перестал видеть, выехал, опять увидел. В общем, в итоге никакой вот универсальности нет. Вот, с термухой есть такая тема, по приходу домой, раздеться до термухи и так походить по дому полчаса или лесок на теле намного быстрее. Ну Все так и есть, да, как я и говорю, в принципе, И такой вариант есть, но я люблю просто разделать, хотя нет, тоже, я тоже так люблю делать на самом деле. Но когда живешь в компании с мужиками, которые все такие, то это вообще работает зашибись. Лагает трансляцию, не знаю как, но я говорю еще раз, параллельно проверяю на параллельном интерфейсе, не лагает, вроде нормально. Я вас все. Извините, если что не так. В мороз принято кататься на ГЛС, с кабинками, как на банном. Да, в морозе вообще... А, приятно, приятно. Да, в морозе приятно кататься там, где тепло. Ну, вообще кататься там, где тепло приятно. В солнечную погоду приятно кататься. Я лично так и делаю. Вот э, те, кто опять-таки со мной катались, те знают, что я вот не лукавлю ни в одном месте. То есть, если нет хорошего снега, если нет хорошей погоды, то я вообще не катаюсь. Ну, мне не надо. Я вообще не выхожу и вообще не хожу кататься. То есть я лучше восстановлюсь, посмотрю телевизор, там, я не знаю, схожу в бассейн, приготовлю еду какую-нибудь вкусную, там, еще что-то, но я не буду кататься. Ну, мне это не надо. Даже если я приехал кататься, я приехал кататься, я не приехал страдать, я не приехал выживать, я приехал кататься. Так, а что делать с соплями, которые рассматривают по щекам при спуске? О, это сопли счастья. то есть, ну, как бы, если у вас уже сопли по щекам, значит, все, вы молодец, я считаю. Вот, это сопли счастья, это признак кайфа. Вот, это, значит, нормально. Скорость зашла. Ну, вообще, вытирать. Вытирать и сморкаться перед стартом. Добрый вечер. Пробовали ли вы? Что думаете о гаджетах для ботинок карф? Такие стенки с датчиками. Ну как думаете, что я отвечу? Да, вы правы. Я не пробовал. Я не пробовал, честно, не стремлюсь. Вообще никак. Термос. Термос. Термос не пользовался никогда, не пользуюсь и не считаю, что это не работает хрень. Так точно так же, как не работает контейнер для бутербродов. Вот почему? Значит, те, кто следит давно за моим вот каналом, и прочим, знают, что я очень много снимал там и себя и тесты и прочее. Я уже накатался с фотоаппаратом за спиной. Вот когда ты едешь и Боишься каждый раз сделать какое-то лишнее движение, потому что понимаешь, что либо ты убьешь фотоаппарат, либо ты убьешь себя этим фотоаппаратом. Не дай бог, кто на него упадешь. Вот термос и контейнер то же самое. Опять же, -таки, к термосу еще есть предъява другая, про которую я уже говорил. То есть есть вот это вот знаете, вот паранойя, да, когда мы с одной стороны стремимся сократить вес инвентаря, там бьемся за каждый 100 грамм, а потом себе килограммовый термос в рюкзак буль и мы победители прям, мы все сделали правильно, <с> все, все, отлично, вот термос, ну нахрен, я не знаю, зачем термос, честно, то же самое контейнер для бутерброда, зачем контейнер, вот зачем, чтобы убить все спину на падение, зачем, ну положите в пакет, то есть я когда катаюсь с бутербродами, я беру их, кладу просто в пакет, вот закручиваю и все, ничего с ними не случается, вот, даже если ты упал, даже если ты спиной облокотился на подъемнике, на кресле, на них сел, Но ну, они сомнутся, ну, ну они не перестанут быть съедобными от этого. А контейнер вам будет постоянно долбасить в спину на каждой вот, посадке, на, на, на этот самый, на подъемник, плюс вы его где-то еще умнете, там он откроется, все это рассыпется, нахрен, пакет. То же самое касается вот фляжек, да, то есть я каких то только фляжек не видел. На самом деле, же есть простое решение, взяли, купили майонез, большой, большую пачку майонеза, съели майонез, вымыли эту фигню, вот эту полиэтиленовую, и вот вам отличная фляжка, она отлична тем, что она плоская, да, в нее там помещается Пол-литра воды, и выпили, она не занимает никакого места, то есть она не пластиковая бутылка, она просто плоская, да, вы ее выпили, положили в рюкзак, она места не занимает, она не весит ничего, просто майонез или там какой-нибудь джем Махеев, я не знаю, вот такой большой плоский пакетинев такой. Вот, никаких проблем нет и можно воду с собой брать это как вот как э, гидратор по сути гидратор это такой же плоский пакет с дырочкой и с трубочкой ну, трубочка для, ну, для тех кому лень то есть вынимать это хотя тоже для меня загадка но на, скитуре, может, на спортивном скитуре имеет смысл на обычном вообще не имеет смысла вот, возьмите просто хотя честно говоря в туристическом катании просто пластиковая бутылка с водой Прекрасно, потому что сама бутылка пустая, ничего не весит. Воду выпили, положили, приехали, налили новое или выкинули, купили новое. Все, ну то есть лишнего не носите. Да? Селфи-палка, ну она жить точно не мешает. Селфи-палку возить с собой можно всегда. Она, если вы снимаете, что-то имеет смысл. Сейчас про камеру тоже скажу. да, Ну как бы она точно не мешает. вот. И если вы снимаете, то она помогает. Поджопник, ну поджопник, на мой взгляд, это... Ну, я, я скрывать не буду. Все бывалые лыжники, все для всех однозначный признак лоха это поджовник То есть, если вы хотите, чтобы вас все считали коллегой, катайтесь в поджовнике. Ну, вам приличные люди будут уступать место на подъемнике очередь. Ну, как колечному. Ну, реально. Наличие поджобники это признак. Ну, такого. Прожженного горнопляжа такого. Вот. но ну, это исторически так сложилось. То есть поджопник это позорище. Так сложилось. Ну, вот не знаю. Я не знаю ни нормальных сноубордистов, ни нормальных лыжиков, которые не ржали бы над людьми с поджопниками. Вот... Ну, честно, я не очень понимаю ситуацию, когда может настолько мерзнуть жопу, потому что даже если мы говорим о том, когда мы катаемся в мороз, там, с утра, пока еще там ничего не прогрелось, ты приходишь, садишься, там приезжает промерзшая креселка, там, грубо говоря, на Чигете, вот это есть такая тема, да, там в тени подъемник, с утра приезжает очень промерзший подъемник, ты на него садишься, очень на нем долго ехать, но и то, буквально, ты приезжаешь в пару опор, и у тебя все отогревается. Ну, какой смысл этого поджопника... Я не понимаю, кроме того, что это выглядит убого, и ты, посмотри, что ты зацепляешься. Ну, я не знаю, я в нем ни разу не ездил. Вот. Те, кто катает две недели в сезон при покупке куртки или рюкзака или прочего, всегда нужно думать, будет ли это пригодно в обычной жизни в городе. Ну, я вообще крайне не согласен, потому что даже если катаешься две недели в году, вообще, то есть нужно разделять все-таки вот спортивный инвентарь и горно... и ходильный то есть вот я бы лучше купил там на пару размеров больше и пусть оно бы там у меня служило бы 10 лет но это было бы катальная катальная куртка потому что когда вы будете ходить в мембранной куртке каждый день вы не будете получать от нее те возможности которые она может дать но вы ее убьете засрете затрете зарвете за год и выбросить, и в итоге, и в итоге, когда вы будете приходить вот изостиранной мембране кататься, то она будет работать даже не так, как могла бы. Но это лично мое мнение, вот, плюс, как бы, ну, не знаю, мне кажется, что все-таки одежда городская, она все-таки еще и по стилю другая, вот, и поэтому, как бы, я бы так, такой совет бы воздержался. То есть я нет, я сам это не практикую, ну хотя у меня другой вариант, я катаюсь достаточно много, но я бы не советовал так, это все-таки плохой путь в никуда. Так, ангуляция продажная, девка капитализма, кстати, хорошая тема для стрима, горнолыжная школа, ну, исповедуемые в России и мире, тут уж широта знаний зависит. Эта тема может быть хорошая, но не для докладчика, потому что как бы... Не хочется, на самом деле, обсуждать никого, там, критиковать кого-то, давать какие-то оценки, потому что на все есть свой клиент, на все есть люди, которые не согласны там с чем-то. Да? Я знаю, что в России, например, большинство горнолыжников считают, что ангуляция – это правильный элемент, которому надо тренироваться, учиться. Вот. Каждый раз это критикую, да, наживаю себе, в принципе, закономерных врагов. Поэтому. А еще и раскладывать по школам, ну, это не очень хорошо. Не суди, не судим будешь. Я не люблю критиковать школы, тем более особенно. Давайте лучше, если уж так уж пошло, говорить о технике. Да, будем обсуждать идеи, а не людей. Да, то есть вот. Кстати, возвращаясь к вопросу о технике, да, у нас на следующей неделе... Вот, если зайти на YouTube, то есть, он не для следующий, а следующий стрим как раз вот будет, а, вот, полечите по видео, вот, написано здесь крайне кратко, достаточно подробно, как отправлять видео на полечите, вот, пришло достаточно видео для того, чтобы сделать эту передачу, поэтому следующая она будет, я там немножко отложил гайд для начинающего, и если посмотрите внимательно, то полечите по видео будет еще, потом еще одна, для того, чтобы те, кто не попал в это, у кого не нашлось в загашнике э, видео с прошлых сезонов с катанием, могли прислать туда свое видео и там мы посмотрели на технику. Давайте лучше говорить про технику, а не про школы. Там. Дальше вы сами разберетесь, как, чего, куда. Uh, так, тормозит. Ну, тормозит лагает, но ну, не знаю. Наверное, разлагалась раз перестала Так, одень окли хай-пинг. Очень универсальный, отличный вид. Ну давайте посмотрим, что же такое окли хай pink окли хай пинг Нет в наличии, да? Нет в наличии. 29 тысяч. За 29 тысяч я куплю 4 маски и буду их менять, и будет мне все видно. Ну, давайте вот как-то мы определимся все-таки, да? То есть у меня просто как бы на прошлом стриме мне рассказывали, что в Шельгеш дорого ехать, потому что билет стоит 20 тысяч. И тут мы смотрим маску за 29 тысяч. И говорим: о, нормальная маска за 29 тысяч. Нет, за 29 тысяч маска не может быть нормальной, потому что это какая-то космическая маска. Вот, поэтому как бы если, в принципе, есть интересно мое мнение, они а не приносите, я ее одену, верну. И я вам честно скажу, я одевал такого уровня маски, мне вот это нравится тоже, одень. Можно подумать, я не одевал никогда. То есть я не ездил на тесты, не был на там спортчековских тестах, где эти все и окли представлены на тесты, и все, и это все можно было тестить. То, что я не делал про это видео, это не значит, что я это не пробовал. Но я вас уверяю, но они не такие, как то, что стоит 29 тысяч, скажем так. Они ничем не отличаются от маски за 5 тысяч в определенных световых сочетаниях у них есть плюсы но в целом в эксплуатации про ботинки вопрос ну, если, смотрю какой задавайте если нет если не по существу то пропустим про окли хайпинг неистовый плюс ну понятно что любой владелец маски за 29 тысяч будет плясовать потому что сказать что блин я купил маску за 29 тысяч она казалась говно но это надо быть сильным парнем вот, но я пробовал, я не пробовал, наверное, вот может быть окли вот эти, да, но в окли в целом я несколько моделей пробовал Ничего ферического я в них не заметил Палки для скитура, телескопические или фрирайные длинная вмотка я Не понимаю, про какую обмотку речь Телескопические палки это хорошо, даже для трассового катания они хорошо, потому что их можно регулировать под разные упражнения, под разные склоны, то есть на покруче делается, подлиньше, на подложку на, на покороче. Вот, ну и по-всякому играться, то есть это в принципе хорошо. Вот. С длинной обмоткой я не знаю, какая у них в этой длинной обмотке суть. У меня не было никогда полгода длинной обмоткой, но я ничего дурного у них тоже не вижу. Шлемы технологии МПС, MIPS, У меня есть шлем MIPS, я не знаю разницы. То есть я не чувствую в нем какой-либо разницы от нимипса. Мне больше нравится с пенопластовый снаружи, вот этой вот пластиковой вот как у меня вот здесь, вот, вот, вот, вот здесь, вот здесь, да, вот как важно. Он мне нравится очень, потому что он легкий. Он теплый, вот, но при этом комфортный. Вот, мипсовский. У меня есть мипсовский. Я не знаю, мне сложно как-то сказать, оценку дать, потому что шлем – это просто шлем. Не могу оценить. Его надо мерить конкретно убиванием. убиванием То есть, вот надо брать и тестировать на убиение, да, и смотреть. А просто катался – ну Катался витаринокс китайский за 300 рублей это лучшее приобретение это лучшее вот лучший витринокс да кстати про мультитул я хотел рассказать про мультитул вот потому что мультитулы часто встречаются в рекламе что вот мультитул блин купите мультитул лыжнику подарите лучший подарок вот я ни разу не пользовался мультитулом и не то потому, что у меня его не было, а потому что он у меня был, он был у моих друзей, он был у каких-то тех, с кем я катался. Но вот с мультитулом есть одна проблема. Когда нужно что-то реально сделать, ни в одном мультитуле нет ничего того, что лыжнику может быть полезно. Вот я не знаю почему, но это так. Поэтому я могу сказать по инструменту, по мультитулу, горнолыжный мультитул намного лучше просто купить отвертку, маленькую, маленькую отвертку со сменными битами, вот с, вот с такими. Вот, с такими сменными битами и положить туда, вот, кстати, вот бита как раз вот из, из рюкзака лыжного, вот она ржавая такая вся из говна сделана. Вот, и положить, в принципе, обязательно биту PH3, третью, не двойку, а тройку, и вот такую просто плоскую. Вот, это будет намного полезнее, чем любой мультитул. Вот, потому что в мультитуле, когда начинаешь им реально работать, у меня были случаи, когда реально там у меня ломался скисток на ходу, у меня там еще что-то ломалось. Вот мультитул был, но так он нам не смог помочь, потому что пассатижи в нем дерьмо, отвертки в нем слабые, тонкие, ножи в нем можно только колбасу порезать. Поэтому к вопросу, да, ветренок с китайским за 300 рублей – это лучшее, потому что ты от него и не ждешь ни хрена, да, и, а колбасу он режет так же. Вот. То есть получается, что он стоит 300 рублей, а работает как тот, который породистый за 300 евро. Вот. Поэтому он хорош. Вот. А когда берешь просто еще отвертку и пару насадок, во, во. вообще не надо никаких виталиноксов, не надо никаких там спортивных магазинов. Просто идите в обычный строительный магазин, и там несложно отвертку с парой бит. Все. Вот. Так, почему на следующей неделе, если 31 октября? Ну, конечно, 31 октября. Давайте посмотрим. Да, 31 октября. Оговорился. Про на следующей неделе оговорился. Шок с поджопниками. Ну, поджопники, да, это признак. Горнолыжного неандертальца. Маска за 20 тысяч имеет место быть, если через нее все лыжницы на склоне видят, видятся без одежды. Я честно на да? гору еду не на лыжниц смотреть, покататься, но... вопрос не все-таки задам, может все-таки ответить. И вы хвалили Iconic 80 первых годов выпуска. Треал сейчас продается Iconic 80 без титанала. Для тех же годов если смысл брать ну, я так не могу ничего сказать. Надо смотреть и вспоминать. Давних пор времена я так и не вспомню. Вот. Но без титанала они просто мягче. Я не помню, чтобы я вообще тестил без титанала кайконики. Надо просто посмотреть на сайте. Посмотрите, там в тестах они должны быть. По очкам у меня в в машине, в мешке три маски. С0, С1, С2, менять линзы, геморрой, с на морозе, подъехал на машине, поменял, поехал дальше на домашнем, домашнем курорте. Я еще раз говорю, это все на любителя. То есть вот у каждого свой, своя граница вот этой комфортности. То есть мне на маску плевать вообще. Ну, она просто должна быть. То есть вот я еще раз говорю, я устроен как бы, для меня важно катать, мне не важно какие у тебя маски, какие у тебя каски. То есть, я еще раз говорю, если я приехал э, на гору и там хороший там, фрирайд, а я на славнухах, я поеду на славунках, и меня ничто не остановит, и я не буду думать, там, хорошо, это плохо, там, правильно, неправильно, я буду катать и получать кайф. Если я приехал, у меня маска не под солнце, ну, не под свет, я все равно буду катать и получать кайф, я не буду горевать, я не буду париться. Вот. вот и все. Вот по одежде, да, я сказал, вот я прошел, пришел к такому формуле, что вот одежду надо подбирать вот таким вот образом. Все, дальше все будет у вас по кайфу. Вот, если одеть, например, ватник, по кайфу не будет. Будет жарко, плотно, вы будете постоянно раздеваться, постоянно задеваться, в итоге вы простудитесь или еще что-то случится. Вот, если вы критично относитесь, то есть вас вот прям вымораживает там, то, что у вас очки не те, конечно, конечно. Конечно, покупайте маски и меняйте. Без вопросов. Я не, про, не, не против. Так, не переигрывайте, не все хайпин за 29 покупайте. Я покупаю лучше меня за вугром. вошло все около 8. Да даже за 8 жаба душа, честно. Ну и опять-таки, я говорю еще раз, это не показатель. То есть... Я, в принципе, не готов думать о маске. Опять-таки, почему? То же самое, как я отношусь например, к ботинкам. Я не ломаю голову насчет ботинок. Там, или там, лыж. Да? Вот. Я пробовал разные маски. То есть, у меня у самого, опять же, посмотрите видео, они там все засвечены. С десяток разных масок. С десяток. С разными стеклами. Десяток. Значит, я был на тестах Там тоже их тестил Ничего, ну, плевать Я не нашел в этом ничего такого, чтобы это было интересно Чтобы в это погружаться Понимаете? Вот не нашел Не заметил никак То есть для меня это, ну... Не тот э, вообще вопрос, который э, нужно вникать. Вот смотрите, вот я тестил разные лыжи. Вот я тестирую лыжи и вижу между ними разницу. Разницу при этом настолько, что она прям заметна, прям заметна совсем. Вот есть лыжи хорошие, есть лыжи плохие. Есть лыжи средние, есть лыжи хорошие в одном, есть лыжи плохие в другом и так далее. Вот маски такого я не заметил. Ни в одной, ну, сколько бы я их не катал, я между ними разницы не нашел. Вот даже лавинные рюкзаки, я вам скажу честно, они интереснее в плане тестирования, да? потому что вот у меня рюкзаки BCA. У меня большой BCA и маленький BCA. Я одеваю большой и маленький, мне удобно, мне комфортно, мне катаюсь, мне хорошо. Там рюкзаке «Артавокс» я одеваю, мне хорошо. Там, купил я себе новый рюкзак «Вауде». Э, я одеваю, сколько бы я в него не положил, мне хорошо. Я одел как-то рюкзак ABS э, На тестах ворский теста по фрирайду были обязательно одевания ABS. Он меня за день заколебал просто до невыносимости. Я был готов его просто выкинуть в парашу, в помойку сразу в течение там, в конце, в конце дня. Все, это было невыносимо. То есть, э, там защита заканчивалась раньше, чем грузовое отделение. Соответственно, лопата там, вот это все, оно било постоянно по заднице. Такое ощущение, что у тебя штаны слезли. Да? Ты постоянно ездил, подтягивал штаны, хотя они у меня были на месте. То есть, даже вот в рюкзаках есть что-то, что можно тестировать. В очках нет, такого я не заметил. И Охли я тестил, и другие я тестил. Ну... Но... Ну, драгоны я тестил. Да, они есть получше, есть похуже. Но ты чуть-чуть вот погоду поменял, и они выровнялись. Понятно, что есть совсем говно очки, вот совсем параша, совсем простейшие. Ну, конечно, да, как бы, да, то есть одеваешь окли, прям разница, пипец. Но примерно одного класса очки они все примерно похожи. Но при этом эти одного класса почему-то разбросы там 5 тысяч и 20 тысяч. Но за 5 мне нравится больше. Просто надо понимать, что когда мы говорим. То есть, когда я говорю, там, за, что у меня очки там, за 6-7 тысяч, это 6-7 тысяч стартовой цены. То есть, понимаешь, что я их купил за, со скидкой, и как бы они обошлись еще дешевле. Да? Но давайте сравнивать не, не то, что как бы. Вот, то есть, давайте сравнивать при общих знаменателях. Либо сравнивать цены со скидками, либо сравнивать цены стартовые. Я вот считаю, что корректно сравнивать цены стартовые. Вот. Служить невозможно, лагает. Ну, не знаю, что делать, потому что вот ничего не происходит. Вот. Ну, вот. Так, у меня такие биты изъяли в аэропорту в Тбилиси при посадке на вылет домой. Ну, это Грузия. Я не знаю, ничего не могу понять. советское время покупал крестовую отвертку, обрезал, загибал 90 градусов, второй раз и под прямой. Да, можно и так, но сейчас этим всем заниматься не надо, потому что можно просто купить биты. Они стоят, вот я в последнее время покупал там набор отвертка с битами, что-то 250 рублей. Есть возможность иметь палки для беговых лыж, подойдут ли они для горнолыжного катания? Ну, я не знаю, такие извращения для меня загадка. Я не понимаю, почему нельзя купить просто, просто палки. Ну, почему нельзя просто купить горнолыжные палки, они стоят. В моем понимании, они не, ну, обычные просто горнолыжные палки просто ничего не стоят. Так, рация в рюкзаке была. Кстати, давайте про рации, что ли, поговорим. Вот рация очень на самом деле нужная мелочь, которую точно должна быть. Очень часто я встречаю с лыжниками, у которых рации нету. Вот, про рации у меня на сайте достаточно. Кстати, вопрос мне не перестал релагать. Потому что мне кажется, что стало получше. Давайте про рации. Посмотрим. так о прикольно ну, где-то у меня про рацию было прям много написано прям много много ну что-то не найти мне ну не буду париться значит рации бывают э, по сути двух видов это канальные рации то которых частота зафиксирована и вы можете выбирать только канал на самом деле каждому каналу дальше а внутри уже там зафиксирована некая частота. Вот. и Есть частотные рации, где вы настраиваете частоту. Ну вот тут фотография, да, как раз вот и есть. То есть вот частоты. Вот. Естественно, но большую вариабельность дает частотные рации. Секретов на самом деле никаких нет. А вот рации сейчас самая распространенная рация, это, естественно, Баофенг, которая продается на Алиэкспресс, стоит она 3 копейки. Вот. вот здесь на картинках, как раз на примере, как раз есть этот Бауфенг Вот в этой статье это, собственно, наши коллективные настройки рации. То есть, если вы едете к нам в школу, либо как-то просто хотите пересечься, там договорившись заранее, то вот эти настройки вам дадут возможность. Капец как лагает, я не, не знаю, что делать. Ни, ни одной ошибки не пишет. Ни одной ошибки не пишет и не ругается, говорит, что все классно, качество соединения отличное, пишет YouTube. Никаких ви вообще видимости лагов нет, проверяйте свои соединения. Вот, безусловно, рация, ну, частот нам дает больше возможностей, тем больше настроек, тем лучше, и я вам скажу сразу честно, с рациями, на самом деле, очень много я бился с рациями, очень много сражался с ними, там разные перепробовал, сейчас сам я катаюсь, я лично сейчас катаюсь не с баффенгом я катаюсь сам с китайской Моторолой, она, естественно, а, Kenwood, Kenwood, с Kenwoodом китайским. То есть, это не настоящий Kenwood, это говнокитайский Kenwood. Вот. Но он меня устраивает немножко лучше, чем Baofeng. В рациях, на самом деле, сложность не в том, какая она, а в том, как вы ее настроили. То есть, если вы берете и просто тупо не вникаем в настройки, включаете какую-то частоту без подканалов, без субкодов, без всего, то она будет у вас жужать, пердеть, рыгать, все что угодно. То есть вы услышите все, кроме своих друзей. Все, кроме своих друзей вы будете слышать. Качество соединения отличное. Вот. И если вы вникнете в настройки, настроите субтону, субканалы, то как бы все будет работать, вы будете слышно Очень много, конечно, зависит от тангеты Тангеты бафенковские, они в общем работают, но работают лагая, отключаясь Удобнее намного тангета, опять же, Кенвудовская, которая имеет э, на самой тангете ру ру рукоятку громкости Вы удивитесь, но она стоит дороже, чем рация, эта тангета, но она имеет полный смысл то есть, потому что зачастую рацию вы кладете в рюкзак, там где-то выкатываете сюда себе на рукоятку, и, и когда начинают шумы и орать, там что-то голосить, ну неудобно снимать рюкзак, доставать, выключать, вы можете просто задушить громкость, и как бы рация вам, по крайней мере, не будет в ухо орать. Потом где-то на, где на паузе там уже достает разобраться с проводами. Вот там где с регулировкой громкости, она удобна очень. Вот, все остальное, вот лучше вникнуть в субкады, вот и в настройку рации то есть как ее настроить вот конкретно в RCC и TCC все и тогда не будет у вас никакого ни шума ничего сама рация при этом абсолютно любая брать какой-то дополнительный аккумулятор я смысла вообще никакого не вижу мне хватает маленького аккумулятора опять-таки меньше вес вот дополнительные антенны тоже никакие не нужны в общем слышно себя прекрасно. Так, да, еще один э, на самом деле, еще несколько уже вопросы, я смотрю, такие идут э, всякие непонятные, вот, поэтому давайте про то, что еще хочу сказать. Очень важны несколько девайсов, про которые очень много вопросов. Powerbank. Powerbank полное говно, не нужен вообще, как не нужен и э, смартфон. Смартфон на катании это, в принципе, ненужный девайс, э, особенно во фрирайде, даже не то, что не нужный, он вредный, потому что ты на него надеешься, а он тебя подводит всегда слова «совсем». Да? Вот вообще, вот всегда смартфон, когда нужна реальная связь, и ты ничего не можешь сделать, ну, то есть, когда нужна реальная связь, он всегда садится. Тем более, более того, да, как бы каждый раз, когда я встречаю людей с смартфонами, они пытаются доказать, что нет, это классная тема, вот такая вообще классная тема, вот, и мы все такие классные, это все классные, вот у нас тут есть и какие-то вот, эти самые, как они там, всякие навигации, мы можем говорить, координаты, это все на самом деле полный бред. Вот, если вы хотите себе иметь связь, обеспеченную, да, гарантированную, там, вызвать спасателей, там, я не знаю, позвонить маме и так далее, кнопочный телефон простой, кнопочный, там, старый, Philips Xenium, все, вот он реально там держит долго заряд, и вот он для катания самый идеальный. Все смартфоны, это все фигня. Если вы хотите фотографироваться, купите себе фотоаппаратик с нормальными аккумуляторами, и он будет нормально работать. Вот, это вот важный тоже э, такой мелочевка. И еще одна важная мелочевка, настоятельно ну, всем рекомендую, это пакет под документы. То есть э, это не обязательно должен быть какой-то супер там дорогущий пакет. Это может быть просто вот такой пакет, вот с такой закрывашкой. И вот достаточно более чем. Э, используется он для того, чтобы положить документы, когда вы кладете их во внутренний карман куртки. То есть когда я уже говорил, что... Вы потеете на самом деле в куртке. Если не дай бог вы там переборщили с, с утеплителем, то покатавшись хорошо, если вот вдруг вы попали в хорошую каталку, начинаете фигачить, потеть, то документы просто вымокают смертную, и можно в принципе испортить себе паспорт и, в принципе, да там потом поиметь проблемы там с посадкой самолета и так далее. Вот, вот такой просто банальный пакетик, просто банальный пакетик и из под чего-то его даже не надо покупать специально, он спасает реально. Вот. В остальном, ну, на гору не надо брать там лишние кошельки и прочее, это реально лишнее, это самый верный способ потерять, то есть возьмите там карточку, возьмите какое-то количество денег, но не берите что-то вот это большое, огромное, там, кошельки и прочее. Все, паспорт желательно брать, потому что могут быть разные ситуации, он вам может потребоваться, там, вы там какую-то страховку там берите, ну, его в пакетик и в карман, все. Вот, так... Тангета для рации либо должен быть регулятор громкости, либо нахрен она не нужна, один раз в очереди поймал шум. Ну, только что сказал, да, про это не читаю. Регулятор громкости должен быть, это очень удобно. Такая тангета стоит больше, чем косарь, больше тысячи рублей, но она имеет смысл абсолютно. Так, раскройте тему шлемов, очень интересно, есть, например, полностью закрытый рурок. А, значит, ну, тема шлемов она раскрыта. У меня на сайте даже есть описание по шлемам, по трассе технологии. Шлем рурок полностью закрыт. Шлем-то полное говно. Я не знаю, откуда вы берете эти фантазии. Вот я могу сказать так, вот вы едете на руроке закрытом. Вне трассы упали. Что будет с вами? Вы никогда из него снег не выбьете. Никогда. Все. Это все. То есть мы с одной стороны говорим, что должна быть вторая маска, потому что не дай бог вы упали, маска забилась снегом, ее уже не очистить, она намохла, кататься невозможно, поэтому меняем. Ну и тут же как бы одеваем рурок закрытый. Ну, ребят, ну я понимаю, например, там, да, там снегоход, э, снегоход, э, они когда прыгают э, и на кочках, они иногда вот э, ударяются ну, как подбородком, да, нужен закрытый шлем, full face. Да, есть райдеры, которые типа там Кай Закрисон, Окли Вайтолин. Но это было, извините, хрен знает, в 2000-х годах. Которые, да, там при, при больших дропах коленками себе выбивали тоже подбородок там. Но если ты так прыгаешь, что вот ради вот этого одного прыжка одевается фулфейс, да? просто кататься в фулфейсе, это бред. Это такой же бред, как кататься в этой... Это пенсионерский шлем. То есть я не падаю такой, я не посею. У, у меня ничего не происходит, я ничего не делаю такой, я а просто катаюсь. Вот, и мне хорошо. Вот, ну я не знаю, я ничего не могу сказать про эту фигню. Шлем, он просто должен быть, обязательно шлем должен быть, шлем должен быть целый, шлем должен быть не клеенный, никакой, там ни, ни кривой, ни хромой, шлем не должен болтаться, шлем должен сидеть плотно на голове, потому что иначе вы обо него же и требухнетесь вот все и шлем просто должен быть нормальный то есть шлем защищает вашу голову его задача умереть когда вы врежетесь вот ударите головой он должен умереть голова должна выжить больше там всем открывать в общем незачем все остальное это панты рурок это панты. Так, по-своему, вот у многих людей знаком, в целом, чем дольше катаешься, тем меньше, внимание, снаряги, какие лыжи, палки, маски, шмалки, лучше, хуже. Это абсолютно точно, вот тут так и есть. Возможно, вот это наши дебаты насчет масок, они вот уже в этой сфере, то есть у меня, мне плевать на маску, то есть у меня просто должна быть маска. Так, видео скачет, вот я вам еще говорю, у меня вот могу показать вам. Качество соединения отличное. YouTube говорит, что качество соединения отличное. Состояние трансляции отличное, ни одной ошибки нету вообще. Вот от слова «ваще». Ну реально нету. Вообще ни одного замечания от Ютуба нету. Но на самом деле выложу запись, она не будет логастая во все соцсети, типа ВКонтакте и прочее выложу. Не переживайте, там можно будет еще раз посмотреть. Но в принципе тоже есть такая лазейка, что все трансляции выкладываются не только на YouTube, Если никакой трансляции на Ютубе не найти, не значит, что ее нет. Значит, что можно ее поискать в других соцсетях. Так, лагает, лагает, вообще отрубилась. Не знаю. Вот и говорю, вот, качество видео отлично YouTube пишет. Не понимаю, что лагает вообще. Честно, не знаю. Я соглашусь, что, наверное, не у вас траблы, но с моей стороны нету даже признаков лагалки. И главное, я не понимаю, что можно с этим сделать. Ну что. Нету даже признаков. Но перезапускаться точно не буду. Ладно, давайте быстро добежимся к вопросам и отрубимся уже. Это может быть проблема самого Ютуба. Он мне говорит, что все хорошо, сам там умирает и все. Да. Ну, давайте тогда и на этой позитивной ноте закончим. Потому что если лаги, то лаги. Как бы запись выложу в ВКонтакте и на Цене. Вот Следующий стрим будет про технику Надеюсь, лагов никаких не будет Будем, Будет, наверное, может все и хорошо Вот Поэтому Давайте последних два вопроса Так За Powerbank возражу Телефон GoPro заряжает Телефон нужен всегда По работе звонят И на горе в банк нужен такой, который машину заведет Весит малый размером Фонарик мощный Ну, тут смотря какие цели. Я ж про покататься, а не про офис на горе, да. То есть, опять-таки, вот надеяться в, в фрирайде, например, на связь от Powerbank или там от смартфона, я бы не стал. Вот 100%. Да, смотрел ваш стрим про ботинки, нога широкая, 115 мм по вашей мерке, по размеру 208 мм. Выбираю между Ланги и RX-130. Как вы натянете LANG RX-130, не знаю. Но тяните, тяните. Ланги и SX-130. ЛАЗ-102, Мели, ланги X90, ЛАЗ-102, терпимо, какие взять, ну откуда же я знаю, не знаю, не знаю, надо смотреть, ногу выбирать, не знаю, смотря как хотите кататься, вот, не очень понимаю как РС-130 или какие то там мере можно тянуть на 115, все, Чего-то действительно, наверное, лагает. Ну, в ВКонтакте я сам ее выключил, потому что она не подавала признаков жизни. Все, давайте выложу запись. Следующая 30 октября про катание. Если есть желание прислать видео на обсуждение, присылайте. Посмотрим все, очень позитивно, позитивно разберем. Расскажу ошибки, расскажу, что надо делать. Расскажу, с чем работать в первую очередь, с чем не в последнюю. Все, встретимся в следующей передаче. Ставьте лайки. Пока. Привет, меня зовут Сергей, и я торгую на фондовом рынке. Мое утро начинается с сытного завтрака. Пахнет серий, а также тщательное.